Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. И сегодня у меня самый-самый жирный кран, который только есть в интернете. Называется он free.shiba limited. Это Shiba номер два Она работает уже полтора года. И данный кран, он самый-самый жирный реально, что есть в интернете. Если мы посмотрим по отзывам, на Траспилоте более 17 тысяч отзывов. Я еще такой статистики, честно, не видел. 98% только за данный кран. Сами можете перейти, ознакомиться, почитать. Также данная монета торгуется на бирже PooCoin. Здесь она уже более года торгуется. Можете сами перейти, ознакомиться. Все будет подробно. Ссылка в описании. Про данную биржу, как ее продать, ну и все такое. Также выпущена... Я даже не знаю, какая это цифра. Вот такая цифра данных монет. Из них 60 тысяч холдеров, даже немного больше. Здесь можно все на бск Scan отследить. Также 18 BNB люди уже застейкали данную монету, положили в стейкинг вот данный стейкинг вот такой вот сайт есть, там где можно положить монеты в стейкинг но об этом всем будет новое видео в следующих видео и более подробно я вот оставлю также ссылку там где вы перейдете и более подробно ознакомитесь с данной монетой вот работаем уже полтора года есть вот поддержка от Илона Маска официальный сайт для стейкинга, контракт вот э, данный контракт я вам сейчас покажу как добавить чтобы выводить данные монеты без вложения ссылка на данный кран ну и так далее кому это все интересно перейдете здесь ознакомитесь давайте перейдем к своему крану и сразу у всех появится вопрос как нам выводить данные монеты и где мы их можем продать смотрите есть кошелек metamask у кого его нету установите себе данный кошелек либо же Trust Wallet Я вам сейчас покажу, как добавить данную монету, чтобы вывести с данного крана монеты без вложений Опускаемся ниже, когда мы открыли кошелек, видим, я здесь уже вот для стейкинга прикупил себе монеты Это мне обошлось 7 долларов, и здесь мы нажимаем вот импорт токенов Нажимаем импорт, импорт токенов далее здесь пользовательский токен и вставляем адрес контракта и все здесь у вас все подсветится вы нажимаете добавить пользовательский токен и у вас появится вот такая вот монетка шиба и эту монету мы здесь можем заработать без вложений здесь у нас почти 1000 э, сайтов которые мы можем просматривать без вложений переходим на них и здесь вот смотрите самое жирные это тысячу секунд посмотрели получили сразу получается 105 токенов посмотрели тысячу секунд 105 токенов и здесь вот сайтов очень-очень много также здесь есть шортлинки за шортлинки нам также платят хорошо плюс нам дают еще здесь энергию за энергию мы можем прокрутить Колесо и заработать э, Еще токенов Можем сразу заработать Аж миллиард токенов, здесь колесо есть Если у вас есть энергия И перед тем, как работать С данным краном, рекомендую Отключать все блокировщики Реклам, так как он э, Не будет э, у вас э, Корректно работать Когда вы все отключите, данный Кран будет э, Нормально у вас работать и вы здесь Можете зарабатывать без вложения Разгадываем капчу. Выбираем здесь вот кексы. Далее нам нужно разгадать антибота 4, 1 и 3. 4, 1 и 3. И нажимаем спин. Итак, колесо крутится. Что нам сейчас здесь выпадет? Выпадает нам 1000 токенов. Далее, друзья, здесь есть еще очень быстрый супер заработок, который сможет пройти каждый. Здесь есть 28 предложений. Смотрите, я сейчас, чтобы видео не затягивать, не буду вам все это объяснять, показывать. Вы переходите вот на тест. Спасибо. Здесь пользуйтесь переводчиком. И вот читаете здесь все. Если вы это все выполните. Вы здесь заработаете, ну, я не знаю, надо считать, ну, долларов 50, думаю, вы здесь точно сможете заработать, когда вы пройдете вот эти вот все 25 задач. Их здесь очень-очень много, даже есть для ютубера, вот, снять видеообзор, я когда-то, когда данный экран запустился, я когда-то снимал видеообзор, у меня он где-то есть на канале, я его так и не нашел, но я когда-то снимал, отправлял сюда ссылку и вот у меня здесь токены так и остались. Я уже здесь зареган более года, также здесь можно рекламировать свои проекты, нажимаете вот рекламодатель, создаете компанию, ну чтобы создать компанию нам нужно сделать здесь депозит. Также, друзья, данную монету еще можно продать на Pancake Swap, чтобы здесь добавить данную монету, нажимаем вот на BNB, вставляем адрес контракта, видим шиба подсветилась, нажимаем импорт, ставим галочку импорт и все, вот она есть, шиба у вас, к примеру, вот есть на MetaMask. как у меня, выбираете здесь максимум и продаете далее свои деньги выводите уже куда там себя на кошелек ну данную монету можно заработать без вложений либо же зарабатываем на этом экране без вложений выводим либо же покупаем здесь ставим в стейкинг под 01 процент и зарабатываем деньги с вложениями и делаем на этом иксы у данной монеты очень хорошая комьюнити данную монету скоро Будут листить по биржам. Также к данной монете уже присмотрелась биржа Binance. Даже к данной шибе присмотрелся Илон Маск. Если вы найдете вот подробный, токен получил поддержку от Илона Маска. Можем сейчас перейти, посмотреть. Вот мы видим Илон Маск. Это его аккаунт. 117 миллионов читателей. Итак, мы видим, у меня здесь на балансе получается 25 миллионов данных токенов. Минимальный вывод здесь получается 15 миллионов. И чтобы нам вывести, нам нужно вставить сюда адрес своего кошелька. Переходим в Metamask. Находим здесь шибу Нажимаем реквизиты счета. Копирую свой кошелек. Вставляем сюда и нажимаем «Отзывать». Я знаю, что многие пишут, как отсюда вывести Данный кран не платит. Ну, давайте вот мы сейчас все это и проверим. Видим, баланс у меня по нулям. Кошелек мой здесь вот сохранился. Итак, ну давайте я продолжу данное видео, когда монеты поступят мне на кошелек. И мы с вами убедимся, что данный кран он платит. Итак, друзья, я продолжаю данное видео. Видим здесь мой вывод, Монеты шиба одобрен. Открываю свой metamask Ждал я чуть более часа. Транзакций очень много. Выводы не так быстро приходят. И вот она выплата. Видим. Все у меня уже на кошельке. Также всем рекомендую. Посетить данный сайт. Заработать здесь монеты без вложений. И застейкать их вот здесь под 1%. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем желаю больших заработков в интернете. Всем хорошего дня и всем пока.